Ребята, всем привет, с вами Александр и вы на канале LinkAgame. 100 миллионов лет назад в морях обитала рыба, которая стала известной на весь мир из-за того, что ее проглотили. Усаживайтесь поудобнее и не забудьте подписаться на канал. Поехали. Эта рыба относится к семейству теодиктиды и бороздила моря и океаны там, где сейчас Северная Америка. А было это 100-66 миллионов лет назад. То есть вымерла она вместе со всеми динозаврами. Зовут эту рыбу геликус, длину он достигал 2 метра и считается относительно небольшой рыбой по меркам мелового периода. Он служил пищей для многих плезиозавров, акул и других более крупных рыб. Но прославился геликус благодаря находке одной окаменелости, где его более крупный и известный сородич Сифактин длиной в 4 метра проглотил целиком почти двухметрового Геликуса. И либо сразу же после этого братоубийственного действия его как-то чем-то привалило куском большой камни или втоптало его чем-то другим в Ил, ну, либо по другой теории Ксифактин умер вскоре после того, как проглотил Геликуса из-за того, что сам Геликус боролся за свою жизнь, барахтался и повредил ему внутренние органы. Эти окаменелости можно увидеть в музее естественной истории Штернберга в Хейсе, штат Канзас. Геликус имеет много мелких зубов во рту и полагает, что он мог фильтровать зоопланктон, но также, скорее всего, он мог вести активную охоту на более мелкую рыбу, всасывая ее в рот вакуум, который образовывается после того, как рыба резко открывала челюсти. Так, собственно говоря, делают многие рыбы, в том числе и самые, охотятся таким методом. Геликус имел продолговатое плоское тело, которое по очертаниям напоминает ныне живущих рыбешек по имени Тарпан. И вот так вот, ребятки, выглядит наш геликус. Да, очень похож на ксифактина. Вернись в кадр, существо, животное. Ух ты. А раньше так, по-моему, нельзя было. Камеру, смотрите. Ну, может и можно было? Что-то я уже подзабыл под этот момент. Как-то такой вот довольно большой угол вращения. Такой у нас вот первый уровень. Второй, смотрите, показатель уже на уровне легендарных. Два двадцатых. Так, давайте сделаем эволюцию сразу. Нам нужно два тридцатых, мы ими пойдем постражаемся. Вот такой вот Геликус. Так... Еда у нас есть, все у нас есть. Давайте посмотрим, как он питается. Вот такая вот маленькая рыбешечка. Давай, разгоняйся, полоски у нас такие появились. И ам-нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам-нам-нам. Да. Ну, зубы большеваты у него, по-моему, по идее, должны быть зубы даже помельче. Их должно быть очень много. Так, давайте мы тогда сейчас почитаем. Что нам здесь дают? Длина геликуса до исторической рыбы достигала 1,8 метров, но 1,8, как мы прочитали, это длина той рыбы, которую проглотили, а так, в принципе, до 2 метров пишут, да? Сегодня это крупный улов, но тогда можно было найти добычу куда крупнее. Например, да, тот же ксифактин, его родственник 6 метров. Так, геликусов часто поедали их более крупные родственники ксифактины. Мы знаем это, потому что нашли окаменелости геликуса внутри ксифактинов. Именно так. Геликусы питались мелкой рыбой и фильтровали воду, засасывая планктон так же, как современные киты криль. Ну, этого не вообще, короче. Все, Подождите, откуда? Нет, это на Википедии мало написано. Я с английских источников переводил. Это все барахло. Так, ну, четвертый нам пока что недоступен. Ну, ух ты, выглядит грозно. Не знаю, если сделать скриншоты в фотошопе повозиться, то можно открыть. Ну ладно, мы это и так... Узнаем сейчас Смотрим, какие показатели у нас Так, давайте хоть на 10 уровень Выкачнем 290 по силе удара Красота Красота Так, 290 А у этих 757 Отлично Тогда идем сражаться 290 нам нужно найти. Это, кстати, будет совсем недалеко. Вот наш геликус. И 757. И вот наших два геликуса. Ну, вот так вот. коса криво лишь бы живо. Попробуем. Главное, чтобы нам не попались три или два мощных каких-то водных. Иначе нам... Капец э, Ну один есть водный э, По 450 и 360 У того 360 с бонусом будет бить 400 Короче нормально у нас удар Еще по клеще как видим у Геликуса Соотношение удар к жизни Один к двум примерно Все он довольно таки неплохой демагер Так, ну это наша победа, потому что единственный грозный для нас противник это стиксозавр Кстати, у нас, ребята, скоро же появится новый э, э, ка кавеязавр, кавеязавр. Как-то так звучит там с такой названием странное немножко. так и ну, в общем то это у нас тоже какой то плезиозаврит че он не хочет атаковать нас чик странный странный он сидит в глухой защите ну 5 давай вообще ничего не хочет делать наш противник ну на тебе 5 ну опять 4 поставил нет 3 Ладно, надо подмениться, иначе мы так особо ничего не накусаем, да. Слишком у нас маленький удар сейчас. Ну, у десятого. 6. Атакует на 5. Ну ладно. Эх, хлыст голова. Ой, рыбешка, она как будто каменная. Маловато подвижностью. И как-то он с он как змея гнется, смотри. Видели? Он не вправо-влево, а вниз-вверх как-то гнется. Реально. Что-то они тут намудрили. Так, ну мы пробили полностью, у противника очков нет. И сейчас нужно двоих леврадончиков прокусить. Ну, в общем-то, ситуация сейчас обратная. Так же, как мне было тяжело Плезерзаврика этого прокусывать, так. И им будет тяжело меня прокусывать. Блин, ну он какой-то реально кривой. Анимацию вообще, вообще, короче, линейкой по рукам тому, кто делал анимацию Геликуса. Блин, сейчас змея, что ли. Пять. Не хватит. Не хватило. В общем-то, Геликус отлично справляется. Мы сейчас посмотрим, как, где он появится у нас в линейке. Он будет, наверное, одним из сильных. Посмотрим. На сороковом уровне. И он как будто бы, знаете, резиновый его вот это колбасит во все стороны Вроде у него позвоночника нет Но эта рыбка у нас хр... не хрящевая а позвоночная, ко... костяная Точнее, костная рыба Сейчас глянем еще на все фактинчика, кстати 250 очков доверия Ну, в гавани Можно на что-то полезное обменять я вот как обмениваю, обменял, по-моему, очки на гибрида, на жирноринка. Недавно мне попалась такая сделка. Так, так. Бан... давайте глянем на рыбёх, какие у нас есть. Вот бананогмиус, то есть костная рыба, такие э -э клыки у нее очень длинные и острые. Так, ну, э дунки, это у нас панцирная рыба, более примитивная. Вот наш э, геликусайк. Где наш геликусайк? Ну, акул мы пропускаем. Акула подобных. Вот у нас еще есть Артакантус. И где еще наша кистеперная рыбеха У нас еще есть же Ризод. Короче, крутой Ризод. Ну, у него показатели просто как у легендарного. Хороший легендарный. Ну, как 1800 на 300. На тот же тирекс примерно. С, то же соотношение вот наш ксифактин но ну, очень похожи да но ну, хотя нет в реальности они очень похожи а здесь у нас ксифактин нарисован ну как бы вот во. вот здесь он норм смотрите такой длинный похож на геликуса да а вот здесь он уже такой толстый и похож больше на на этого на бананогмиуса кто согласен ставим пальчик вверх да, вот такие вот. Ну, ксифактин у нас супер редкий. Но где логика? Ксифактин это крупнейший представитель своего, своего рода. Он 6-метровый, он у нас супер редкий. Ну, кто так делает? Кто так делает? Вот геликуса надо было делать вот супер редким, а ксифактин должен был быть э, супер крепким. Так, ну что? Ну, геликус даже чуть подлиннее. Посмотрим, может он сейчас тоже потолстеет. Хотя нет он будет больше, наверное, на резода похож. Ну вижу сразу броня стала крепче, то есть какие-то чешу чешуи бронированные появились. Так, прикольно, так смотрите, как змея он там скручен в этой колбочке. И вот его величество Геликос. Так, ну что-то он как-то не, не особо изменился. Вот такой десятый. Ну вот как бы типа броня стала, плавники появились. Плавники стали по, чуть посуровей. Ну, взгляд изменился, так сказать. Ну, их и выглядит немного покороче, да, как-то. Ну, чешуя чешу вот такая, как бронепластины какие-то, какими, типа, кольцами, поясами, поясами идут. Да, ну, ну, ну, ну, давайте посмотрим, ну, что у него в итоге получится. 3428. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. -нам -нам -нам -нам -нам. И зубы стали длиннее зубы теперь как какая-то решетка металлическая 3 400 на тысячу но не такой он сильный как я предполагал в итоге получился тогда идем давайте посражаться посражаться идем так давайте смотрим бананич у нас полторушку бьет гмиус у нас бьет полторушку а вот геликус эм, бананагмиус а по центру хочется взять Кого я хочу взять по центру? Эм... Так, ну нам кто-то нужен Рифа, вы желательно, конечно же. Так, но ну, мне меня сейчас была какая -то другая идея. Кого-то хотел другого взять. Ризода я хотел взять. Я хотел взять Ризода. Вот, кстати, ксифактин. Здесь, смотрите, у ксифактина та сила укуса как у ризода. Блин, ну брать сейчас ризода, наверное, что-то неохота. Давайте вместо бананича возьмем возьмем ризода. Блин, какая какая разница, смотрите, в два раза больше жизни, да, у геликуса а, и удар больше, чем в два раза больше. То есть он реально в четыре раза круче, чем ризод. Странно как-то. Как-то странно, но вот и и думай. Так, ладно, плезиозаврик, леоплевродончик. Очень они похожи. Кронич тут у нас есть. Ну, давайте умунича такого возьмем. И пойдем. В общем-то, у монозавр с удовольствием бы сожрал геликуса. Наксифактина, я думаю, он бы не пошел. Так, если я сейчас ударю, у него останется 1300, а потом тембе 1100, ну, мне кажется, два-то я его сожру. Так, ну он сейчас подменится, у него троица корявая такая, то есть, ну, будем смотреть. Резот у нас пойдет на мясо, хотя логичнее было бы Геликуса поставить, но Геликус у нас же герой сегодняшней серии. О, два резода. А что это он такое сделал? Подменился на непонятно что. ну если бы я просто его пробил было бы удобно потом с прогнатодоном справляться четыре ну давай на все четыре блин такая голова как будто бы мертвая ну и вот что это было противник наш завтыкал задумался или убежал в панике с криками. Так, прогнатодон. Так, ну противник типа, что, пропустил ход? Ну, противника у нас, я так понимаю, нет, да? Нет, есть. Он подменился, но это как-то глупая такая сейчас у него подмена. Давайте берем Геликуса. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, четыре поставил. Блин, а тупо получилось. Я уже думал ему какую-то фору дать, что ли. Но он меня вообще никак не пробьет. Он сейчас может подмениться и проатаковать на 5. Пять. блин ну ну что ты творишь а чё ты творишь а так пробиваем прогнатодона очень мало жизни у него на 31 уровне а, супер редкий ну давай жги 8 8 баллов 4 атакует ну пробил ладно дальше что я его атаковать не буду, я это дело, естественно, перенесу. Ну и пробью его. Как раз мы тут наменяемся, с одного удара я его пробиваю, проблем нет. Вот такой вот у нас Геликус. Супер удар от Геликуса, кстати, да. Мы его смотрим, да, такой вот бочка, не, как бочка, бочка это бок петля. Петля не стерва. Ну, не знаю, какую-то червяка, какого-то напоминает. А, есть такой монстр в монстр Legend, короче, червячки. Там у меня таких три червячка там в одном этом логове ползает. Вот, вот он похож на них. ну на какого-то такого червя этого миногу на какую-то что-то такое вот этот рот с торчащими зубами короче напоминает так ну вот такой вот ребятки у нас получился бой геликус геликус монстр достойный а, давайте куда сюда вот такой вот а, 3400 жизни на 1070 урона конечно не супер-пупер там крепкий он у нас получился но тем не менее достойный короче сойдет так сказать Сколько у нас у самых мощных? Ну вот э, От, от э, 1700 До 5 жизней Ну удар в районе полторушки Вот это то, чего конечно больше всего не хватает Геликусу С его ударом Так, где он у нас там? У Умунич Геликус, вот. Ну, тысяча удар. Тысяча удар тоже хороший, он как у, у Монозавра. То есть, это вот конкурент у Монозавра. Тридцатый бананогмиус, Вот, примерно в тех же. Но вот эти все ребята намного сильнее. У них по пятерке жизни и по 1300 удар. Так что... Не забудьте, ребятки, поставить лайкосик под этим видосиком и до скорых встреч.